Ну, а как вишенку на тортике, предлагаю немного послушать Екатерину Шульман. Екатерина Шульман рассказывает, почему меньшинству удается прогибать под себя большинство. Послушайте, это интересно. Для того, чтобы молчаливый пенсионер мог быть тоже защищен, и его интересы могли быть представлены, придумал человечество такую штуку, как электоральная демократия. Почему-то многие думают, что демократия нужна для защиты прав меньшинств, а я-то большинство, поэтому мне это все не нужно. Демократия нужна для защиты большинства, безгласного, бессубъектного, беззащитного большинства, которое не представлено нигде, не оформлено никак, и которого любая организованная группа грабит и режет просто как хочет. Именно потому что она организована, сознает свой интерес, умеет пользоваться политическим инструментарием и эти свои интересы воплощать в политические решения. Вот для того, чтобы совсем большинство наше не раздели, у него появляется возможность время от времени прийти и проголосовать. Там его численность становится силой. Потому что во всех остальных случаях эта численность ничего ему не дает. Вас может быть миллион триллиардов, но если вы друг с другом не связаны, то вас в политическом пространстве не существует, нет организации, нет субъектности. Нет субъектности, нет политического влияния. Бедненькое наше маленькое большинство. Вот, вот да. да. Как видите, Екатерина Михайловна замечательно раскрывает суть проблемы. Правда, выводы дело с моей точки зрения излишне оптимистичные. На самом деле, конечно, никакая демократия, никакое большинство не защищает. Если это самое большинство, само не научится защищать себя.